Здравия, дорогие слушатели! Рада вас приветствовать на канале «Славянские сказы». Сегодня вторая часть «Старинные диковинки или удивительные приключения славянских князей». Автор Михаил Попов. История Вида Станова. Я называюсь Видостан. Отец мой был царь некоторой части Индии. Царствование его текло весьма спокойно, и все его веселения составляли книги, которых он собрал превеликое множество. Да еще я, ибо он любил меня тем наипаче, что не имел других детей, кроме меня. Охота моего родителя к чтению как будто бы по наследству селилась в меня, но с большим его пристрастием. Некогда, будучи в нашем книгохранилище и пересматривая книги, нашел я такую, кои письмена были для меня незнакомы, хотя я и много знал языков. Любопытство мое, будучи прельщено Сию новизную принудила меня искать в других книгах ей изъяснения. Я начал снова перебирать все книги и, по счастью, моему нашел скоро другую в подобной ей переплете. Развернув ее, увидел я, что это словарь асирийского языка, которого я не знал. Буквы его сходствовали во всем с теми, коих я в объявленной книге не разумел. Сей случай заставил меня искать такого человека, который бы мог меня научить всему наречию, что мне в скором времени и удалось. При дворе отца моего находился один халдеянин, который совершенно разумел этот язык. Он охотно соглашался меня ему учить но объявил мне при том, что сей язык весьма труден и скучен для учения. Сие несчастное объявление, хотя от желания моего меня не отвратило, но для охотнейшего в нем упражнения подало мне мысль, пригласи к тому сего мерзкого Карла, которого щедрость моя извлекла из бедности и из самого низкого состояния в великолепнейшее. Ибо он был сын конюха моего двора. Он мне понравился по причине малого своего роста и черного цвета, ибо он был родом эфиоп. Сей мурянин, стал осыпан моими благоденствиями, заплатил мне на место благодарности злом, но я, любя его чрезвычайно, не примечал злобных его склонностей и старался его делать соратником во всех моих упражнениях, и так начал я с ним учиться вместе и ассирийскому языку. Я учился ему не более года и всегда перестигал Карачуна, который от Лена стиль, то ли имея тупее моего понятия, Весьма учился медленно. Первые плоды моего учения потребил я на прочтении объявленной мною книги. И хотя по причине малого моего в нем упражнения не мог я разуметь в ней всех слов, но недостаток сей награждал я помощью найденного мною словаря. Первые мои взгляды упали на приложенный к сей книге лист, который различенствовал – от прочих золотым начертанием букв. В оном предлагал первой книге сей хозяин, который, как видно по его изъяснениям, был весьма добродетельный человек, что книгу сию и с ней объявленный мною словарь нашел он в земле, копая колодец, и, усмотрев в ней великую важность, скрыл ее и пользовался ею при нужных только случаях. Напоследок, усмотря приближение своей кончины, не рассудил за благо оставить ее своим детям, в которых видел он более пороков, нежели добродетели, опасаясь, дабы они не употребили ее во зло, ибо она заключает в себе науку каббалистику, которая владетелю ее подает способы делать все то, что ему не вздумается» сията причиной и побудило было его сожечь ее. Но, усмотря, что огонь ее не вредил, бросил он ее в свинцом ковчеге в море. Но когда и вода отказалась ее потопить, то он определил ее и с нею вместе словарь закопать в пустом месте в землю, присовокупя к ней свое завещание тому кому по случаю попадется она в руки, чтобы он не употребил ее во другим, а в противном случае угрожал наказанием, которое просил ему от богов. Некогда вздумалась мне сделать из куска мрамора обезьяну, которую, оживотворя, заставила я прыгать и забавлять себя природными сим животным резвостями. Шум, причиненный ею, побудил войти ко мне Карачуна, который случился в другой от меня комнате. Прыгание каменной обезьяны привело его в такое удивление, что он остолбенел и спрашивал меня с стрипетом о причине сего чуда. Самолюбию моему приятно было видеть его в таком удивлении к чему присоокупившееся тщеславие заставило меня сказать ему, что я ее творец. Сие объявление привело его в пущее недоумения. Он меня начал усиленным образом просить, чтобы я ему открыл сию тайну. А я, чтобы больше еще его удивить, приказал ей перед глазами его превратиться в золотого попугая. Тут уже удивление его переменилось в страх. Закричал он благим матом и побежал от меня вон. Но я его удержал, приказав тайну сию скрывать от всех. Между тем, короче, лишась лишаясь мало-помалу страха, наполнялся вместо того любопытством, желая от меня увидеть о всем таинстве. Начал умножать ко мне свои ласкательства, кои почитал я истинными знаками его ко мне любви. Вскоре лукавствами своими достиг он до своего желания, объявил я ему мою тайну. Досколь да еще был слаб по любви моей к нему, что дозволил ему прочесть несколько статей из той книги, которая надлежало было мне всеми силами от него скрывать. Усмотря важность ее, Корочун предприял пользоваться ее наставлениями, но, дабы не показать мне своего намерения, притворился, будто он не столько еще ассирийский язык узнал, чтоб мог разуметь совершенно смысл прочитанного им, чего ради просил меня дозволить ему читать ее со словарем и делать из нее для себя переводы, дабы лучше мог успеть в оном языке. Сия его просьба, вселила было сперва у меня к нему подозрение, но лукавство его, совокупясь с моей щедростью, преклонили меня на его желание. Я ему дозволил делать на себя оружие, то есть переводить волшебную мою книгу, помощью коей приключил он мне потом наилютейшее бедствие. Он бы воспользовался ей и без моего позволения, если б не заключала она заклятие на похитителей своих, что кражей своей лишат они ее всей силы. Получившись дозволение переводить ее, начал он выписывать из нее все то, что могло удовольствовать корыстолюбие его и злость, ибо он чрезвычайно был скуп и зол, хотя казался чтивым и кротким, и уже списал он ее более половины, как пришло мне на мысль, что его знание сие может употребить. не только ко вреду других, но и к моему собственному, ибо я проведал, что он многие делал пакости тем, которые имели несчастье, хотя мало ему досадить. Сие побудила меня книгу мою запереть, а ему выговорить суворым образом, что он доверенность моей тайны употребляет его зло. Карачун старался предо мною оправдаться, и лукавством своим дошел до того, что уверил меня умнимой своей невиновности. Впрочем, книги моей не дал я ему более списывать, опасаясь от того худых последствий. Карачуну весьма сие досадно было, однако ж он закрыл от меня свое огорчение. Притворство его долго бы может статься продолжалось, если б не случилось вскоре после того следующее обстоятельство: отец его бездельником впал в некоторое важное преступление, за которое родитель мой приказал его наказать. Сколько Карачун не старался за своего отца, однако ж не мог отвратить от него наказание, хотя оно по просьбе его и уменьшено было. Сие столь огорчило Карла, что он отважился мстить моему родителю и умертвил его наилютейшим ядом. Врачи, бывшие при его кончине, объявили мне, что он отравлен, я не знал, на кого подумать, видая то, что все родители моего любили, ибо он ко всем был милостив, и к одним только законопреступником являл гнев, наказывая их иногда строго. И так в недоумении моем прибег я к помощи моей книги, которая подтвердила мне, что родитель мой скончался от яда но что ядотворца не может она объявить, ибо он наложил на нее молчание своим волшебством. Сие объявление подало мне сомнение на Карачуна. Я приказал его тотчас к себе позвать в намерении извлечь от него признание в том муками. Однако гнев мой уже был бесплоден, ибо не могли его нигде найти». Побег его подтвердил мое подозрение и притом заставил меня опасаться, чтобы злость его не простерлась и на меня. Тогда-то раскаивался я, но уже поздно. Что подал ему на себя оружие, открыв ему мою тайну? А дабы не подвергнуть себя нечаянному от него нападению, принял я прибежище к драгоценной моей книге, которая научила меня сделать сию бесценную стрелу, которой никакое волшебство противиться не может, и кое владетеля своего защищать от нападения духов и человеков, а при том... Не имеет она никакой силы в других руках, и не можно ее овладеть без моего согласия. Таким способом, сделал себя безопасным о злоумышлении Карачуновых, предприял я и книгу свою такую же оградить безопасию, дабы опять не попалась она кому и не произвела нового мне супостата. Сия то самая причина побудила меня построить этот замок, и в нем сей кабинет, который обороняет весь сей дом, и в нем живущих, как я уже вам сказывал. Вскоре потом переселился я сюда и перенес свою драгоценную книгу, которая теперь находится в сей скрыне. Переселил я также сюда часть моих придворных, которых верность испытал я, наперед таким образом приказал им объявить, что переселяюсь я для житья в пустыню и что желающие следовать за мною не могут ожидать ни чинов, ни награждений, кроме спокойной жизни, а которые не последуют мне и останутся в городе. Тем определяю я вечное жалование вдвое больше получаемого имя и повышаю каждого чина, в чем уверяя их моим словом. Сия хитрость, по желанию моему, имела свое действие, из десяти тысяч придворных, которые при дворе моем находились, согласилось только сто человек за мною следовать, которых вы довечие видели. Все честные люди верностью ко мне свое ничего не потеряли, ибо довольствуются здесь такой пищей и платьем, каких они сами пожелают, а в увеселениях также не имеют недостатка и почитают себя обложением стократ богачей, живущих в мире. Напротив того, беглецы мои, хотя и получили по обещанию моему все. Но недолго он им пользовались. Ибо лютый карачун, лишась способа мне вредить, Но желая чем-нибудь мне отомстить, погубил их всех, С прочими моими подданными, превратя их город в ужасную гору, На коем вместо деревьев растут копья и мечи, А обитают самые наисверепейшие змеи, я сколько не старался привесть прежнее состояние всех бедных людей, но только все мои старания были бесполезны. Ах, государь мой! Вскричал все вместе с Светлосан. позволь мне прервать твою речь. Никак эту самую гору я видел во сне. Окой объявлял я тебе в пустыне и несчастного моего зятя. История его мне уже известна, перехватила речь его видостан, и ты об ней сей же час услышишь, не мешай только мне рассказывать. Итак, сей свирепый урод, сей лютый карачун, недоволен будучи мщением над бедными моими подданными, предприял стараться всеми силами и о моей погибели но, видя, что я от всех сторон безопасен от его ухищрений, умыслил достичь до того коварства, чего не мог совершить открытым образом. Сделал он силой своего волшебства приведение, подобящееся ему во всем, которым приказал он пойти в мой замок и раздражить меня до того, чтобы я... Его предал смерти, что, как он мыслил, так и совершилось. Привидение поражено было мною саблею, и по поражении своем сохранило вид разрубленного карачуна, коего мнимый труп приказал я сожечь, и сочел тогда себя избавленным от всех гонений его таком мнении пробыл я до тех пор, пока несчастье мое не уверило меня, что он еще жив. Между тем, по прошествии двух месяцев, после сожжения мнимого корочуного тела, случилось мне быть на охоте. Пущенные гончие собаки влезли для поднятия из нор пужливых зверей, подняли в малом расстоянии от меня большой лай, что побудив меня и охотников моих думать, что они нашли зверя, понудило нас к ним скакать. Проехав несколько сажен, увидели мы на дереве красного цвета мартышку, на которую, смотря, лаяли мои собаки. Таковой цвет на обезьяне показался мне чудным. А на Ипачи умножилось мое удивление, когда сей зверек начал кидать на меня печальные взоры и телодвижениями своими старался мне показать, что он требует моего покровительства. Будучи от природы жалостлив, согласился я охотно помочь обезьяне, вследствие чего приказал я собака отогнать, а ее снять с дерева. Когда же ее сняли и принесли ко мне, то начала она взглядами и движениями своими изъяснять мне свою радость и благодарение, что меня столь тронуло, что определил я иметь ее первым моим увеселением. Получа такую хорошую добычу, не хотел я продолжать более звериной ловли и поехал в свой замок. Приехав в оной, первое мое старание было велеть ее накормить. Сия милость удвоила веселье ее и благодарность, которой старалась она мне показать своими знаками. При всем том казались мне оные принужденными, и задумчивость ее, которая за ними последовала, дала мне приметить ее грусть. Я старался ее утешить, но она, прижав лапы к своему сердцу, воздыхала и, показывая на моих придворных, трепала себя по груди. Все знаки заставили меня рассуждать, что бы такое хотела она мне ими изъяснить. И, наконец, по многих размышлениях пришло мне в голову, Испытать помощью моей книги не человек ли, какой превращен в нее. Сия мысль столь утвердилась в моем воображении, что я тотчас предприял ей сделать опыт, чего ради, приведя ее в сей кабинет, Взял я мою книгу и, сыскав с ней ту статью, которая получает какими должно словами разрушать очарование, прочел их над ее головою. Лишь только я окончил чтение, как обезьяна исчезла, а вместо ее пристал предо мной человек в подобном вашему одеянии. Он бросился к моим ногам благодаря меня наичувствительнейшими словами за подаяние ему прежнего вида. Сие превращение весьма меня удивило и побудило любопытствовать, кто его привел в такое уничижительное состояние. Он охотно согласился рассказать мне свою повесть и объявил, что он Вильдюсь, полоцкий князь. «Как, государь мой?» Вскричал с восхищением Светлосан, прервав его речь. «Так это был мой зять?» «Он, точно!» – ответил Ведостан. «И вот что по унесению его химерою с ним случилось!» Для вас, дорогие слушатели, продолжение следует. «Приключения Вильдюзелы» Подписывайтесь на канал, и все новости вы будете знать, иметь самый быстрый доступ. Здравия моим слушателям, их родным и близким. Любите друг друга.